Как перестать болеть простуда, если ты начал часто болеть после ковида? Привет, меня зовут доктор Храбров, я 25 лет в медицине, из которых 15 лет занимаюсь часто болеющими пациентами и хроническими болезнями горла и носа. Так как часть из вас просит делать ролики максимально короткие, а другая часть наоборот максимально подробные, то в этом ролике я максимально коротко расскажу о самых главных принципах восстановления, если вы начали часто болеть после перенесенного ковида. А для тех, кто хочет получить максимально разложенную по полочкам информацию, я проведу специальный вебинар на эту тему. Информация о нем будет в конце ролика. Внимание! Самый важный секрет. 90% из вас этого не знают. Большинство пациентов, которые приходят ко мне на прием и вообще, которые обращаются ко мне с этой проблемой, думают о том, что после ковида у них не работает иммунитет, что он стал какой-то слабенький, хиленький, не работающий. Поэтому они его начинают стимулировать теми или иными способами, ну и естественно не приходят к результату. Почему? Потому что самый главный секрет заключается в том, что после перенесенного ковида в большинстве случаев иммунная система наоборот запускает гиперчувствительность. То есть она начинает запускать воспалительный процесс на любой вирус и микроб, который попадает на слизистую оболочку вашего носа и горлышка. Вирусная активность она не изменилась. Вот какой она была и несколько лет назад, такая же есть и сейчас вирусная и бактериальная нагрузка. Просто раньше ваша иммунная система, когда сталкивалась с обычным вирусом, она его обнюхивала, инактивировала, перерабатывала и выплевывала, то сейчас на любой вирус, который попадает на вашу слизистую оболочку, иммунная система запускает воспалительный процесс. Поэтому это вызывает те или иные симптомы, простудного заболевания, потому что иммунитет не слабый, а наоборот он очень злой. Поэтому для того, чтобы вам стать здоровым, логически необходимо выполнить два условия. Первое условие это убрать то, что злит вашу иммунную систему. И второе условие добавить то, что ее будет успокаивать сначала поговорим о последнем направлении потому что это касается как раз традиционных медицинских подходов для того чтобы была больше прослойка слизи которая защищает наш организм и наши слизистые оболочки от вирусов и неблагоприятных воздействий внешней среды, чтобы эта прослойка была больше, чтобы иммунная система до этих вирусов не дотягивалась, мы увлажняем слизистую оболочку. Подробно на этом останавливаться не будем, на моем канале много роликов на эту тему. Как с помощью увлажнения улучшить работу иммунной системы. Идем дальше. Если у вас каждая простуда начинается с насморка, то в большей степени Иммунная система злится на уровне слизистой оболочки носа. И здесь в большинстве случаев мы применяем специальные местные гормоны в виде спреев, которые как раз тормозят иммунную систему на поверхности слизистой оболочки. Используются абсолютно безопасные препараты в микродозах, которые в кровь не попадают, на другие органы и системы не влияют. Более подробно об этом мы поговорим как раз на вебинаре. Я вам расскажу, какие мы препараты используем, какие обычно используем схемы лечения. Но так как имеются противопоказания, то естественно здесь в идеале подбор лечения необходимо осуществлять с помощью врача. Если же простуда начинается, как правило, с горла, то здесь чаще всего, во-первых, имеются очаги воспаления. И при любой вирусной нагрузке иммунная система, прежде всего, запускает воспалительный процесс в вашем горле. И для того, чтобы ее вернуть на нормальные рельсы, мы используем чаще всего лизаты бактерий. То есть... Производитель берет самые популярные микробы, которые вызывают воспалительные процессы в верхних дыхательных путях. Искусственным путем их выращивает, потом, грубо говоря, их разрушает через мясорубку, проворачивает. И частицы этих микробов упаковываются, например, в таблеточку, мы их рассасываем. Иммунная система думает, что туда попало много микробов. Происходит ее активация, но эта активация идет не так, как при попадании живых вирусов на слизистую оболочку, а именно тем правильным путем, который должен быть, то есть перестраивается работа иммунной системы на нормальные рельсы. Опять же, более подробно об этих препаратах поговорим на вебинаре. Если у вас есть склонность к аллергии, то мы, как правило, назначаем антигистаминные препараты длительными курсами, например, на 3-4 недели. Если это дает недостаточный эффект, то можем использовать и блокаторы лейкотриеновых рецепторов, например, Монтелукаст. Эти препараты блокируют как раз сами заводы по производству биологически активных веществ, которые запускают воспалительный процесс. Но используем мы антигистаминные блокаторы лейкатериеновых рецепторов, как, когда мы видим симптоматику ближе к классическим проявлениям аллергии. А аллергия это та же самая гиперчувствительность иммунной системы, просто первого типа. Идем дальше. Чем больше естественной флоры находится в нашем организме, особенно в нашем кишечнике, тем лучше работает иммунная система. Потому что, во-первых, ей есть чем позаниматься. И работа иммунной системы настраивается наиболее оптимальным путем. Для того, чтобы увеличить количество естественной флоры в нашем животе, мы используем пробиотики, то есть препараты живых бактерий, длительными курсами, например, целый месяц. Опять же, более подробно, какие препараты лучше помогают нормализовать работу иммунной системы, я расскажу вам на вебинаре. Наверняка вы уже много раз слышали о том, что витамин D помогает нам восстановиться, и это действительно так. Опять же назначаем длительные курсы лечения, если речь идет о взрослых, то это как минимум 5000 единиц действия в сутки, курсом не менее месяца. Чтобы подобрать вот такое вот комплексное грамотное лечение, конечно, если у вас есть возможность, лучше обратиться, например, к врачу, аллергологу, иммунологу либо к врачу-оториноларингологу, который умеет заниматься часто болеющими пациентами. На всякий случай, если кому-то нужна из вас будет моя помощь, вот здесь сейчас появится ссылочка, также она есть в описании, как записаться ко мне на консультацию, для того, чтобы получить такую работающую индивидуальную для вас схему лечения. Если мы видим очаги хронического воспалительного процесса в верхних дыхательных путях, то, естественно, лор-врач вам назначает лечение этих очагов воспаления, так как они также могут негативно влиять на работу местного иммунитета. Теперь поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы убрать те факторы, которые разгоняют иммунную систему и разгоняется наша иммунная система прежде всего под действием эндокринной системы и нашей центральной нервной системы прежде всего нашего головного мозга наш головной мозг он как айсберг это второй секрет этого видео работа нашего головного мозга похожа на айсберг и всего лишь пять процентов из всей работы нашего мозга происходит на уровне сознания. То есть вы размышляете, вы что-то оцениваете, вы о чем-то думаете, о чем-то с кем-то говорите. Вот это и есть наше сознание. А 95% работы нашего головного мозга происходит на уровне подсознания. То есть на уровне тех программ, которые мы не осознаем. Это в том числе управление нашим организмом, нашими органами и системами. И в том числе управлением иммунной системы. Вот вы сейчас смотрите это видео, а ваши уши слушают, что там происходит снаружи, внутри помещения. Ваш орган обоняния нюхает, нет ли каких-либо опасных запахов прежде всего. Кожа посылает определенные сигналы, то есть наш организм он постоянно сканирует окружающую среду и постоянно задает два вопроса опасно, не опасно, опасно, не опасно и если сейчас наружу что-то взорвется, то вы побежите смотреть, что там происходит, а может кто-то из вас сразу же ляжет на пол если сейчас запахнет газом, вы побежите смотреть, откуда пахнет газом, потому что у вас сработает ассоциативно, что есть некая опасность, газ может взорваться, ну и так далее. Но самое главное, что большинство таких программ, они идут в автоматическом режиме на уровне нашего подсознания. И если в программах вашего подсознания заложена информация, что... Есть некая опасность в окружающей среде, в том числе опасные вирусы. Вы этого на уровне сознания можете не осознавать. Вы можете даже целоваться с любым прохожим, да, то есть вы можете там, я не знаю, обнять какого-нибудь там бомжа, пойти в инфекционное отделение совершенно спокойно, пойти там в красную ковидную зону и на уровне сознания вы можете не бояться. Но если на уровне подсознания висит опасность, то этот отдел головного мозга, он будет настраивать вашу иммунную систему так, чтобы она в любой момент могла среагировать на любой вирус, который попадает в наш организм. Иммунная система злится, естественно, начинает гавкать на все то, что попадает на наши слизистые оболочки. Но что есть в реальном мире? В реальном мире мы, в принципе, условно находимся в абсолютной безопасности. И сейчас рядом с вами нет тех инфекций, которые могут причинить вам значительный урон организму или смерть. Проблема заключается в том, что очень непросто на уровне осознанности доказать подсознательным программам, что действительно мир безопасен. Но существуют простые, понятные технологии, которые могут это сделать. И каждый из вас на это способен. Я недавно проводил вебинар «Как избавиться от хронических болезней носа и горла». И там я участникам вебинара прям вживую демонстрировал с помощью простого теста, как всего лишь наше мышление может вызвать обострение хронических болезней носа и горла. И мы прямо на вебинаре проводили этот эксперимент, этот опыт. И у людей прямо во время вебинара краткосрочно было обострение. Я это сделал для того, чтобы слушатели поняли, что действительно наш мозг, он не отличает наши мысли от действительности и о том, что состояние опасности может вызывать обострение болячек носа и горла и приводить к простудным состояниям. Мы всего лишь по специальной технике представили, что мы оказались в той ситуации, которая обычно провоцирует обострение тех или иных болячек верхних дыхательных путей. Усилили эту опасность и у всех, кто участвовал в этом эксперименте, пошло обострение. Правда, это обострение быстро прошло, потому что мы использовали такую лайтовую версию. Но люди поняли, что действительно состояние опасности может приводить к обострению тех или иных болезней. И если вам будет интересно поучаствовать в таком эксперименте, мы будем его повторять на вебинаре, о котором позже поговорим. Как мы можем избавиться вот от этих установок, которые есть на уровне нашего подсознания о том, что есть некая опасность в окружающем мире? Самое, конечно, простое и эффективное, это обращение к психологу, который умеет этим заниматься, либо к врачу, кто обладает знаниями по психологии, умеет заниматься психосоматикой, для того, чтобы разобраться с этими подсознательными программами, посмотреть, какие там есть связки, для того, чтобы принять новые решения на уровне подсознания и доказать вашему головному мозгу, что мир вокруг безопасен. В этом случае иммунная система вернется на нормальные рельсы, и вы перестанете болеть. Если у вас нет подходящего психолога, который может решить вам этот вопрос, опять же на вебинаре я более подробно расскажу, как это можно сделать, в том числе самостоятельно. Теперь о более простых техниках. Если вы обследованы, то есть если вы прежде всего проверились у лор, у терапевта, и нет каких-либо серьезных причин, если не выявлено каких-либо серьезных состояний организма, серьезных проблем, то мы можем сейчас, скажу не очень хорошее слово, забить на то, что мы часто болеем. И чем меньше мы будем на этом акцентироваться, тем быстрее будет успокаиваться иммунная система. Также для того, чтобы помочь нашему мозгу ощутить себя в безопасности, очень хорошо помогают медитации. Сейчас с этим проблем нет, существуют специальные приложения с медитациями. И выбирайте практики именно для расслабления. Если вы в своей жизни используете в тех или иных ситуациях молитву, то это на самом деле тоже своеобразная медитация, которую можно использовать для того, чтобы успокаивать работу нашего головного мозга. Хейтеры сейчас начнут писать в комментариях, ха-ха, доктор лечит постковидный синдром с помощью молитвы. Но действительно это так, и ничего смешного здесь нет. Хорошо помогают дыхательные техники, но здесь идет речь не об каких-то, наверное, больше не про активные техники, например, дыхательная гимнастика Пострельниковой, хотя она тоже хорошо помогает, а больше, наверное, дыхательные техники спокойные, из йоги и так далее. И я всегда вижу на своих пациентах, кому это действительно требуется, кому я назначаю эти методики, я вижу, что результат не заставляет себя ждать и уже становится легче. Каждый из вас совершенно спокойно может это все применять и на себе оценить эффективность. Идем дальше. Для того, чтобы в целом укрепить работу всего нашего организма, не только иммунной системы, но и организма в целом, мы используем оздоровительные методики. И в данном случае здесь хорошо будут помогать такие методики, как закаливание горла, закаливание всего организма. Те же самые дыхательные техники, массаж по точкам для активации иммунной системы и нормализации ее работы. Обо всем этом подробно в том числе поговорим на вебинаре. Ну и последнее направление это работа над своим ресурсным состоянием. Если батарейка вашего организма будет заряжена на 100%, то это даст вам силы для того, чтобы как можно быстрее восстановиться. Здесь я привожу всегда очень простой пример. Вспомните свое состояние влюбленности. Я надеюсь, что каждый из вас влюблялся. Вспомните свое окреленное состояние, когда хочется прыгать, бегать, когда вы готовы горы свернуть. А почему это происходит? Потому что вы разрешаете своему организму быть здоровым и наполняться энергией от сна, от отдыха, от продуктов питания ну и так далее. Самое главное, что с помощью простых, понятных технологий можно разрешить своему организму наполняться энергией, наполняться силами. И это, естественно, нам помогает справиться с постковидным синдромом. Более подробно о технологиях, опять же, расскажу на вебинаре. Вебинар состоится 14 апреля в 14.00 по Москве. Называется он как самостоятельно в течение месяца Восстановить свое здоровье, если вы часто болеете после перенесенной коронавирусной инфекции. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, переходите по ссылочке в описании, либо сейчас вот здесь появится ссылочка. Мероприятие бесплатное, но требуется регистрация. После регистрации вы будете добавлены в чат вебинара, в котором в том числе будет размещена запись этого вебинара, если вам будет неудобно смотреть его в режиме онлайн. Почему этот вебинар буду проводить я и почему я на сто процентов уверен в его эффективности? Потому что я 25 лет в медицине, 15 из которых я занимаюсь хроническими проблемами носа и горла, занимаюсь часто болеющими пациентами, потому что для решения этого вопроса нужно использовать много психологических технологий и я в том числе занимаюсь психосоматикой, болезней носа и горла. У меня есть сертификат государственного образца. Я обучался у таких гуру по психосоматике, как Владимир Макулов. Давно ее использую и вижу отличный результат. Я единственный лор-врач, кто использует в своем методе избавления от хронических болезней метод, содержащий четыре направления. Первое ⁇ это работа с причинами. Второе ⁇ это психосоматика, третье это оздоровительные методики и четвертое это работа с ресурсным состоянием. И если вы будете делать все то, что я вам говорю, то у вас обязательно все получится. Потому что я даю максимально простые и понятные технологии, которые может применять даже ребенок. Поэтому если вам действительно важно стать здоровым, перестать болеть простудными состояниями, Прямо сейчас регистрируйтесь на вебинар, с помощью которого вы порешаете все свои вопросы. Но у меня для вас есть небольшое домашнее задание. Прямо сейчас закройте свои глаза. Представьте, что вы уже здоровы. Что вы перестали болеть, все у вас хорошо. И теперь посмотрите, как круто поменялась ваша жизнь. Какие в ней произошли улучшения. И если вы увидите там те плюшечки, те улучшения, ради которых стоит идти на вебинар, я буду рад вас там видеть. А если вы не найдете какой-то значимой для себя мотивации, значит не все у вас так плохо, и вы в следующую пятницу можете просто посмотреть телевизор. Лечитесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.